За последнее время запись подкастов стала весьма популярным и прибыльным делом. Сегодня можно услышать голоса радиоведущих, актеров, блогеров, врачей, певцов, стримеров. Да в общем, кто только сегодня не записывает подкасты на различные темы. Ну. Причем эти темы могут быть как о политике, так и о материальных благах. Или даже можно рассуждать о том, как появилась пирамида Хеопса. Почему бы нет? Ведение подкастов не ограничивает вас в выборе тем. А загружать их можно как на странице YouTube, так и на просторы контакта. Или любых других ресурсов. На связи магазин для музыкантов рок н Rock'n'Roll. И в этом видео я расскажу про бюджетный комплект звукозаписи. Который включает в себя внешнюю звуковую карту Behringer UM2. И конденсаторный микрофон Behringer C1. Подробно покажу как это все подключить, настроить и обработать ваш голос в программе. Все это в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами, будет на что посмотреть and here Первым делом предлагаю поговорить о микрофоне. Так как это именно то устройство, с чего начинается любая бюджетная и не очень бюджетная студия. Для этого ролика в качестве наилучшего примера по соотношению цена-качество, я выбрал микрофон компании Behringer Model C1. Хочу сразу оговориться, друзья, мы не рассматриваем микрофоны, привезенные с Алиэкспресса по типу BM800 или там еще что-то подобное. Мы рекомендуем только сертифицированный продукт, который имеет гарантию качества и который вы вы сможете сдать на сервисное обслуживание ну если конечно возникнет такая проблема так то c1 очень крепкий микрофон знаю проверял открывая коробку нас встречает бумажуля которую мы любезно отложим в сторону черный пластиковый кейс переходник с резьбы 3 на 8 на резьбу 5 на 8 сам микрофон и держатель для стойки согласитесь комплект достаточно жирный для такой невысокой стоимости хватит трындеть что по характеристикам скажете вы и будете в этом правы потому как характеристики у микрофона бережа c1 на высоте под алюминиевой сеткой скрывается конденсаторный микрофон с большим мембраной, который способен улавливать все особенности вашего голоса. Ровная линейная частотная характеристика от 20 до 20 тысяч герц. Прекрасно подходит для дальнейшей обработки голоса в соответствующей программе. Очень низкий уровень шума без трансформаторной схемы выходного каскада FET. Диаграмма направленности кардиоида. Это позволяет избавиться от нежелательных звуков со стороны и сзади от капсуля. C1 это ваш идеальный выбор, поскольку этот микрофон способен записывать не только голос, но и музыкальный инструмент гитару ударный виолончель. Ну а работать с микрофоном достаточно удобно. Впереди есть индикатор фантомного питания. Крепление к стойке можно слегка ослабить и таким образом получить вращающийся по своей си микрофон. Ссылка на этот микрофон, а также на товары, которые представлены в видео, находится в описании к этому сюжету, а также в закрепленном комментарии. Переходите, чекайте. Про звуковую карту Behringer UM2 я уже снял максимально подробное видео, в котором рассказал не только о ее характеристиках, но и показал то, как правильно подключить карточку к вашему компьютеру вот кстати этот сюжет ссылка на него будет в описании и в подсказках вот тут переходи смотри ну а для самых ленивых быстро повторю, что нужно сделать: разворачиваем карту попкой к себе и в разъем USB подключаем комплектный провод USB. Далее щелкаем правой кнопкой мыши по иконке громкости и выбираем пункт Открыть параметры звука. В новом окне в разделе Звук и вывод вот тут. Щелкаем на шторку и выбираем наше устройство. Почти готово. Затем подключаем микрофон к самой карте. Сперва нужно убедиться в том, что фантомное питание отключено. Убедились? Значит, вставляем вот этот конец провода с тремя штырьками в разъем. Для подключения микрофона второй конец с тремя дырочками вставляем сам микрофон не волнуйтесь перепутать какой конец и куда вставлять у вас просто не получится М -м, никак далее на карте включаем фантомное питание выставляем чувствительность микрофона примерно на 11 часов и снова бежим в окно параметры звука и в разделе ввод выбираем наш микрофон он обозначен точно так же как и звуковая карта ну а дальше все просто необходимо купить ну или скачать Программу по звукозаписи и обработке голоса. В моем случае это пакеты Adobe Audition. Вы можете использовать любую другую программу. Для теста и для того, чтобы показать вам, как я обрабатываю звук, я записал небольшой отрывок. Маленький. Давайте его послушаем, как он звучит без обработки. Всем привет, на связи Глеб, и в этом подкасте мы обсудим один очень важный вопрос с точки зрения философии, а именно, как правильно кормить голубей в осенний сезон? Как можно заметить, в начале трека, вот здесь, и в конце трека, есть небольшие паузы. Я сделал их для того, чтобы мы могли анализировать, какой шум в данный момент присутствует в записи. Берем самый наибольший отрезок из записанного материала. Вот этот. Вот этот. Далее нажимаем на кнопку эффекты и выбираем Noise Reduct. Переходим во вкладку Noise Reduct и выбираем Noise Reduct Process. Отлично. Теперь нам надо нажать вот на вот эту кнопочку, которая называется Noise Print. Зашибись. У нас появилась диаграмма того, как сильно у нас клипует запись именно в шумах. И для того, чтобы нам их с вами вырезать напрочь из нашей дорожки, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-A, это выделит всю нашу записанную дорожку, и теперь нажимаем Apply, то есть применить. Применяем. Отлично, уже можно увидеть, как шум вот в этих местах подрезался. Далее, что требуется оценить, это насколько цыкает наша запись, насколько много паразитных частот присутствует в дорожке. Всем привет, на связи Глеб, и в этом подкасте мы... Уже слышно, да, цик -цик -цик, вот эти цыканье, мы от них избавимся. Слышно, что нет низов в голосе абсолютно никаких, поэтому первым делом мы накидываем эквалайзер. Для этого мы снова нажимаем на кнопку эффекты, переходим в пункт фильтры и выбираем параметрик эквалайзер. У меня уже есть моя настроенная кардиограмма, я ее оставлю, потому что нам не нравится. Давайте на послушаем, что получается. На связи Глеб, и в этом подкасте мы обсудим один очень важный вопрос. Вот, слышите, небольшая есть... Бочечка, вот в этих частотах. Обсудим один очень важный вопрос с точки зрения философии. Здесь нужно подрезать. И в этом подкасте мы обсудим один очень важный вопрос с точки зрения философии. А именно, как правильно кормить голубей в осенний сезон. Отлично, мне нравится, я нажимаю Apply. Как видим, дорожка у нас немножко под, подравнялась. Теперь мы снова нажимаем эффекты. И уже выбираем компрессор. Компрессор разгоняем не сильно, буквально чуть-чуть. Чтобы не перекомпрессировать голос. Слушаем. И, Глеб. и в этом подкасте мы обсудим один очень важный вопрос с точки зрения философии: а именно: как правильно кормить голубей в осенний сезон. Отлично, нажимаем Apply. Снова применяем. И дальше я хочу подрезать немножко вот этих вот цик -цик, цик -цик, цик -цик паразитных вот сыканье вот в голосе и буковки S. -ок. Для этого мы используем DSR. Нажимаем DSR. Выбираем male waste DSR и ставим значение здесь на. 7500, а здесь на 8000. И слушаем нашу паразитную частоту и вырезаем ее вот этим ползутком. Давайте послушаем. И в этом подкасте мы обсудим один очень важный вопрос с точки зрения философии. А именно, как правильно кормить голубей в осенний сезон? Да, я оставлю на 40 и нажму применить. Отлично, мы применили. Далее мы вырезаем вот эти пустые места, которые нам не нужны. Затем переходим во вкладку мультитрек Мы можем добавить сюда какой-нибудь трек на задний план И немножко подогнать его по громкости Теперь давайте послушаем, что у нас получилось суммарно Всем привет, на связи Глеб И в этом подкасте мы обсудим один очень важный вопрос с точки зрения философии А именно, как правильно кормить голубей в осенний сезон Отлично Теперь вы крутой подкастер Знаете, как обработать звук, как подключить карточку И все в этом духе ну что, давайте посчитаем, сколько средств нам нужно потратить, чтобы уже сегодня начать записывать подкасты. Открываем калькулятор. Итак, сам микрофон. 3150 рублей. Второе. Звуковая карта. 3277 рублей. Третье. Стойка под микрофон. Самая маленькая, настольная. 732 рубля. Провод XLR для подключения микрофона. 327 рублей. Трехметровый. Между прочим. Я про провод. Так, ну что нам еще нужно? А, поп-фильтр, чуть не забыл. 635 рублей тоже считаем. Итого у нас получилось 8121 рубль. Друзья мои, 8121 рубль. Чтобы вы понимали, вот этот микрофон, вот этот мой основной микрофон, стоит 8335 рублей. Получается, что в стоимость моего микрофона можно собрать. Неплохой бюджетный комплект для звукозаписи начального уровня. Какой можно сделать вывод из сегодняшнего ролика? Во-первых, для того, чтобы записывать свой голос, нам не требуется тратить огромные деньги для приобретения аппаратуры высшего класса. Достаточно того минимума, что я сегодня вам показал в ролике. Этого комплекта с головой хватит для записи речи, вокала, акустических инструментов, проведения прямых трансляций и так далее. Да блин, для всего этого комплекта будет достаточно. Во-вторых, сегодня мы с вами узнали, как это все правильно между собой подключить. Подключите это все к компьютеру и заставите работать. А самое главное, мы обработали ваш голос. Теперь это звучит классно, как мой голос. Да, за это можно лайк и подписочку организовать на канал. Как считаете? Я считаю, что нужно. Определенно. Я лишь могу добавить, что звуковой картой Behringer UM2 я пользуюсь около года. И никаких проблем в ее работе за это время не возникало. Я и полностью доволен. Когда-то я пользовался микрофоном Behringer C1, и к нему тоже не было никаких вопросов. Работает стабильно, звук записывает отлично, низкая цена, что еще надо? Напомню, что на все представленные товары в этом видео есть ссылки в описании к этому ролику и также я их продублировал в закрепленном комментарии чтобы вы их не потеряли перешли посмотрели вдруг вам что-то понравится так что не забывайте посетить наш сайт а также наши социальные сети на которые также есть ссылка где в описании вы все правильно подумали не забывайте поставить лайк этому видео именно лайки помогают его продвижению ну и конечно же ваши комментарии и просмотры которые мы тоже от вас ждем и Самое важное, подписывайтесь на этот канал, будьте с нами. На связи был магазин Rock'n'Roll. Для вас этот ролик подготовил я, Глеб. Увидимся в новых видео, мюзикмены. Пока, пока.